Making party on the podcast Мы могли бы поехать быстрее! Почему вы молчите? Я опаздываю! Пожалуйста, ответьте! Please! Full of gas making party on the bus, hard bus, after bus, crazy party going nuts. from bus it's the